Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол». Сегодня 22 апреля 2023 года, город Саратов. 153 года назад Владимир Ильич Ленин появился на свет именно в этот день. С учетом, конечно же, смены календаря. Добрый день, информагентство «Ледокол». Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? Сегодня 22 апреля. День рождения Ленина. Как? По-видимому, мы на этом месте стоим, значит, эта дата к нему и приурочен. Так, хорошо. Что совершил Ленин? В чем его основная заслуга перед человечеством? Ну, глобально перед человечеством я не могу сказать, как бы, понятия, разные бытуют мнения по его личности и по его делу, какое он сделал, но ну, он совершил революцию, то есть фактически государственный переворот. Угу. Хорошо, а в чьих интересах государство работало до революции и в чьих интересах государство работает после э, работало, конечно же, после революции? Ну, после революции такие лозунги были, чтобы привести рабочий класс и всех трудящихся вот, как бы из рабочего, из народа к власти и к, к управлению государством. А царская Россия, там тоже очень много делалось для народа. Э, очень много. И заводы были, и рабочие места, и школы для малообеспеченных и бедных детей. Э, трудно сказать, э, я там в то время не жила как говорится, кто больше сделал для народа. Судить не мне, а судить историкам. Ну, историки говорят, что Николашка мало чего сделал для Нет, он России. очень много сделал для России, Николай II, он очень много сделал. Э, то есть как бы он укреплял, и. ну, у каждого свое мнение. Но если он укреплял, то с чего же тогда у Ленина взяли силы, для того, чтобы сковырнуть такую сильную власть? Ну, там была совсем другая ситуация, то есть он как бы не хотел, э, ну, как это выразить? Ну, там как раз и гражданская война была, и государство было ослаблено, и он не хотел о, большого кровопролития, я бы сказал так. Кто? Царь Николай II. То есть... Э... Введением войны до последнего солдата он не хотел большого кровопролития, так? Я не слышал такого лозунга. Но Ленин и большевики остановили войну, а Николашка и временное правительство после него, они пытались продолжать войну. Кто же хотел лучше для России? Вот, вы поймите, вы так неуважительно относитесь, Николашка, да, это наш государь помазанник Божий, царь Николай II. Любим мы его, не любим. Воевал он до последнего солдата, не, не воевал. Но уважение к власти оно должно быть заложено независимо от того, какие поступки они делали. Это потом пусть осудят. А мы должны: вот если бы мы все так поддерживались этому принципу, и был бы у нас порядок, а то у нас, понимаете, каждый. Судит, как надо управлять государством. Хорошо, давайте такой пример. Если Николая Второго mm -hmm. надо судить уже после, сейчас уже это после. Вот у вас есть телефон? Нет. Ну, Ну, зачем? ну условно говоря, у вас телефонный аппарат есть? Ну, конечно, как у вот. всех. Если я у вас сейчас под камеру ворую телефон, меня потом ловят, меня сразу судить надо? Или потом погодя? Ну, сразу судить, это называется самосуд, поэтому вас сначала привлекут, как положено у нас по уголовному кодексу, предъявят вам обвинение, вы будете защищаться, у вас будет право на защиту объяснить, почему вы это сделали, а потом осудят. Ну, хорошо. А почему с Николаем Романовым нельзя было такое, особенно после того, как он отрекся от власти? Это вы мне задаете очень глубокий вопрос. Я не смогу вам помочь. У меня как бы есть определенные сведения и убеждения, на которых я как бы сейчас опиралась, но так вот говорить, почему тот так не сделал, а почему другой так не сделал, это уже приоритет, наверное, может экстрасенсов или каких-то там гадателей. Нет, я вас спрашиваю, почему нельзя с ним так поступить, как с обычным простым человеком? Чем он принципиально от любого простого смертного отличается, кроме того, что он якобы помазанник бжи? Ну, вот после бжи вообще разговор заканчиваем. До свидания. Спасибо за ваши ответы. Да, Удачного хорошо. дня. Добрый день. Это информагентство «Ледокол». Мы сейчас в Саратове на театральной площади возле памятника одному знаменитому человеку. Что вы знаете о нем? Почему Ну, вообще, вообще, я слышал, он крутой мужик, и много чего сделал для страны, для СССР. Вот все, что он ну, знал я. я, научился в школе. А что он конкретно сделал, например? Я знаю только то, что в честь него Санкт-Петербург, для Навального Видимо, было за что. Да, я думаю, то, что он хороший человек был. И раз э, в его честь стоят памятники во всех городах, И названы улицы, площадя. Вот. Съезды ездил на съезды КПСС, наверное. Но это не точно. Да, он оставал как бы КПСС. А, ну, значит, на съездах тоже бывал, значит, все правильно. Вел политику хорошую и привел страну в, в хорошее положение в мире. Ну, первое, чем как бы, отличился Ленин, то что благодаря ему произошла октябрьская революция. Вот. Как это, считаете, хорошо повлияло это на нашу страну? Ну, революция прошла в стране, значит, что-то изменилось для людей, они стали... Я не знаю, что ответить. Это да просто в своем Ленин проводил грамотную политику, и революция привела к сплочению населения, мне кажется, и показало то, что народ может быть единым. Что добавить? Ну что да, если да. происходит революция, я думаю, то, что людям не нравится то, что сейчас происходит, поэтому они выходят, угу. Да, важно отличать как бы переворот от революции, их часто путают, то есть переворот это смена элит, они между собой решают, кто будет следующим представителем власти, а революция это все-таки процесс всенародный. Добрый день, это информагентство «Ледокол», меня зовут Анна, скажите, какой сегодня день? 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, насколько я помню. Да, то здорово, что вы знаете. А что вы знаете о Ленине? О Ленине насытили много и долго. Всю свою сознательную жизнь, начиная с октябрьского пионерского возраста. Поэтому, в общем-то, мы много знаем, начиная от детства, кончая его сильными, как бы, периодом жизни. И, естественно, революционные деятельности, куда же без нее-то. Хорошо, это я вам верю, а то просто не часто встретишь человека, который хотя бы в курсе, кто это такой. Ну а как вы относитесь к его деятельности? Ну вы знаете, в свете, скажем так, всех последних сведений, которые мы получали за последние годы, ну личность неоднозначная, поэтому. Тут сложно как бы судить, но то, что это было неординарно и очень ярко, и очень талантливый человек, это да. То есть вы верите в эти слухи, что его подкупила Германия или что-то такое? Эм... Революции не делаются без чужих денег, но насчет под... Под... Под того, что подкупила Германия, ну, это, это так себе разговоры такие на уровне публицистики. Все неоднозначно. Так... Есть еще вопросы? Меня? <свят> как <свят> вы считаете, Владимир Ильич Ленин в пользу трудящихся работал или в пользу нанявших его немцев? Нет, однозначно у него была идея. Он человек гениальный, он человек зараженный идеей, он впитал в себя идеи Карла Маркса и Энгельса. Естественно, как бы в, основе его было, как бы в основе его деятельности было видение мира совсем вот такого вот, социалистического, может быть в чем-то утопического, но идеями коммунизма однозначно он горел и болел. Иначе бы у него бы не получилось... Это всю эту революцию 17-го года просто вынести э, на, на своих плечах и вывести. Хорошо, а как построить марксистскую идею получилось на российской земле? А, ну, тут опять признаков <реком> революционной ситуации, или сколько там было. В общем ну, в я имею в виду, идея, получилось ее реализовать? Вы имеете в виду вот так вот? Ну, тот же самый Владимир Ильич Ленин говорил, что э, в отдельно взятой стране э, невозможно социалистическую революцию завершить. Он совершил, попытка была очень довольно-таки удачной, но другое дело... Ну, так же, как это одна из э, всех э, ряда утопий, но это невозможно э, что завершить вот эту идею. Идеи-то, в общем-то, хорошие, в основе своей. Но невозможно в условиях вот, э, как бы другого окружения. То есть весь мир должен переродиться и понять, что нужно делать для того, чтобы мир стал лучше. И идеи социального и социалистического государства, в общем-то, заложены еще в то время. Не могу их от Потому что мы жили, вот мое детство прошло, моя юность прошла еще во время социалистического государства, и это было хорошо. Тут я с вами согласна, что одна сторона не может перейти к коммунизму, не поспоришь, это история подтверждает. Спасибо. Спасибо вам. Добрый день, это информагентство «Ледокол». Скажите, какой сегодня день? 22 апреля 2023 года. Я уже подсказала, какой сегодня праздник Ну или памятная дата Наверное, какой день Ленина День его рождения Раньше его отмечали как праздник Поэтому многие знают вот. А что вы о Ленине знаете? Классный человек На стоит за что ему памятник поставили, что он совершил? То, что он классный человек. Да, что вы можете сказать о Ленине? А может, сейчас в интернете загуглюсь, скажу? Прям быстренько, чтобы хоть что-то нормальное было. Сейчас. Ну, такого быть не может. Мы совсем ничего не знали. Он уже как бы деятель революции. Сейчас, секундочку. Честно сказать, вообще, блин. У нас истории даже в колледже нет. У нас э, историк заболел, и вот у нас ничего нет. А то, что произошла Октябрьская революция сто с лишним лет назад, вы знаете? Нет? Жаль. Мне впервые так стыдно. За то, что я не знаю свою собственную историю российскую. это не ваша проблема, Проблема, я так понимаю, преподавателя. Да? Проблема система. Ну <смех> вот, а, он вытащил Россию, так сказать, из войны, из разрухи. Вот. <смех> ну да, верно, то есть при его правительстве закончили Первую мировую войну. Ну так. У нас всегда почему-то какие-то перемены происходят после войны. Надеемся то, что и наш Владимир Владимирович все, все решить. Это все, было все... неслышно. Я думаю, да. Пускай он все не решит. Не Надеемся не на него. Напоминаем. Думаете, он это способен или хочет решить? Он способен это решить, потому что человек умный. В любом случае все будет замечательно, по крайней мере. Мы после создания всех санкций вышли сухими из воды, и санкции по большому счету на нас не действуют. То есть они действуют, но как бы это очень косвенно, потому что импортозамещение сделало вернул на свои места. Но, по факту мы сейчас живем на накопление предыдущих лет, но уже в этом году бюджет будет с дефицитом, так что недолго нам осталось, как мне кажется. Но... Скоро мы заметим <санкции>, санкции. Главное не допустить инфляцию. И инфляцию. Чтобы нам случилось это будет как. Вадим Айм пришло в Японии, когда денег было слишком. В Японии? Да. В Японии вроде как было очень много денег, и поэтому никто ничего не хотел покупать. По итогу цены на товары начали неимоверно падать. И из-за этого инфляция была в Германии после Первой мировой войны Может в Японии тоже я просто не хочу. В Японии в курсе. тоже была я с -с смотрел да. научные на каналы. Потому что... да. Вы увлекаетесь историей Японии? Нет, это просто как момент был из приведенный пример на какой-то финансовой камней, скажем так. Так, что еще вы можете добавить по поводу Ленина, революции? Да думаю, больше ничего. Уже так все сказала. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, это информагентство «Ледокол». Подскажите, какой сегодня день? Ну, сегодня 22 марта. На второй день проведения дельфийских. Апреля. Немножко перепутали. Март? А. Апреля. Второй день проведения дельфийских игр. Сегодня вот торжественное открытие будет в, в кристалле. Тяжелый день. Ну это еще такая памятная историческая дата, может быть, знаете. Вот я подсказываю рукой. А, Ленин родился сегодня. 90. 153 буду. А что вы знаете о его деятельности? Устроил револю революцию, основал первое социалистическое государство в мире. Ну и продвигал теории Маркса и остальных. А как относитесь к этому всему? Конкретно к действию населения, да, нейтрально. Скорее... Ну, для меня это далековато, я не особо поддерживаю конкретно эти идеи. Ну вот сейчас есть еще какие-то вещи, которым дал задел Ленин еще в те времена? Ну, Например, восьмичасовой рабочий день, может, еще что-то вспомните. Восьмичасовой рабочий день, по сути, равенство в обществе от рождения, скажем так в нашу культуру заложил, в менталитет. А почему вы относитесь негативно ну, к идее марксизма? Э, ну Конкретно к идее марксизма нейтрально, а вот э, то, что потом дало, какой процесс в нашем государстве начался, он, как правило, либо негативный, но... В ближайшие А что именно Стараться было плохо? Само событие революции или какие-то реформы дальнейшие? Ну, реформы, вот то, что потом подхватили его предшественники или те, кто потом переначал эту немножко идею, там, начиная от э, ГУЛАГа, там, заканчивая, там, таких вот. Негативных тем. В этот день не хотелось бы так. Ну, я поняла, хотя, конечно, нам интересно все подробности знать <laughs> нашим подписчикам тоже. Мы просто собираем мнение людей. Вот, Есть еще что спросить, Аркадий? Ну, Как вы относитесь к идее субботника Ленинского? <laughs> Позитивно. <laughs> Спасибо. Удачи. Добрый день, это информагентство Ледокол, меня зовут Анна. Скажите, какой сегодня день? Сегодня суббота. А памятная дата, может, знаете? Сегодня, возможно, день блокады, когда соблюдение блокады Ленинграда? Нет? Нет, не угадали. 22 апреля день рождения Ленина. Вот там на памятнике цветы положили. Вот, что вы знаете о Ленине? Ну, Владимир Ильич Ленин, это, я знаю, великий политический деятель. Он руководитель э, тогдашней Российской социально демократической рабочей партии. И он является основателем, ну, который совершил как раз Октябрьскую революцию, и создав первое социалистическое государство в мире. Да, вы хорошо знаете историю. Хорошо. А как относитесь к этой деятельности? Положительно. Я считаю, что его деятельность, ну вообще, была бы сказать цель этой националистической государства. А в чем смысл социализма? В том, что мы должны создать вот общество, где все будут равны и не будет вот раз, ну, разделения между бедными и богатыми. И фактически, мне кажется, именно это дело его... И, как я вам даже правильно сказать? В общем, он совершил правильное действие, и я думаю, что взять заслуги, надо его давать почести. А как получилось это в нашей стране реализовать? Ну, мне кажется, из того, что когда еще была Архийская империя, еще до этого, было очень много проблем. Это были проблемы, связанные с крестьянством, и крепостное право, которое, конечно, его отменили, но были проблемы, которые оставались до этого. И э, Ленин, понимая того, что были очень серьезные социальные проблемы в обществе, он решил... Что давайте мы, как решим вот эту проблему вначале, после, даже правильно скажу, вначале после февральской революции, когда пошла к власти временное правительство, это временное правительство, оно тоже пыталось решить проблемы, но не смогло из-за того, что, можно сказать, не было были решить свои слабости и малой поддержки именно со стороны общества, национальности Российской империи бывшей. И благодаря, мне кажется, поддержке Лейна и тому, что его идеи, когда он выступал, он смог, кроме свернуть то слабое временное правительство, создать новое более сильное советское государство и разрешить все проблемы, которые были в территории Кадашьего общества. Интересный получается разговор, поэтому я все-таки спрошу, а почему у нас государство, ну, социализм все-таки рухнул? Ну, если говорить откровенно, то мне кажется, что бывшая та партия, которая КПСС, наверное, все мы ее знаем, со временем там были реально ярые лидеры после Ленина, тоже Сталин, например, Но мне кажется, что после Сталина со временем там больше стало, можно сказать, слабеть сама, вот, ну как, отношение партии к обществу, там стали больше зажаться хотя бы например, номенклатура, то есть те, кто ну, не интересовало уже интересы то, что общество, а их больше интересовало личные свои интересы. И мы хотим, на это причина привела к стагнации советской экономики. Ну и то, что привела к будущему Ну, все, спасибо. Добрый день, это информагентство «Ледокол». Меня зовут Анна. Расскажите, какой сегодня день, может, памятную дату припомнить? Сегодня 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, основателя первого советского государства. Mm -hmm. Люди вашего поколения все знают. Ну, а... мы же учились. Yeah, еще, еще Историю забыли. изучали. Так что я даже спрашивать не буду, что вы знаете про Ленина. Я думаю, все. Ну, mm -hmm. не все, но много, много mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а как относитесь? Mm -hmm. Нормально. Как, как К исторической личности, которая mm -hmm. вот, да. совершила переворот. Ну, положительные это перемены принесли? Ну, ну, ну, в общем-то положительно, если так по большому счету. Да, больше положительных. Да. Если судя по истории, да, больше положительные. Все эти европейские империалисты в результате Великой Октябрьской Советской Революции испугались и начали тоже делать послабления своим. Да. да, в какой-то мере да, даже на пользу пошло. По тем же Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Есть еще что спросить? Ну вот вы сами сказали, что из-за Владимира Ильича Лейна и Советского Союза в том числе в европейских государствах начали ослаблять гнет на местных рабочих. Да. Вот как вы считаете, сейчас. После того, как советское государство распалось даже в той форме, в которой оно было в 80-е, будет ли в Европе ухудшение жизни рабочих? Или оно уже ну, оно, все эти 30 уже лет? лет. Уже идет. Ухудшение. надо мочить. Обязательно. хохлова, нациста. Ну так, с распадом Советского Союза, получился Некому было, так сказать, альтернативу предоставлять. Ну да, сейчас идут протесты во Франции, где еще были, в Грузии, в Израиле. Да, Не знаю, добьются ли они своего. Не добьются, конечно. Ну, добиться-то вряд ли добьются. Да. Но, по крайней мере, стремятся к тому, что -то Ну хоть что-то есть. Нам Какие? главное это, чтобы у нас. А у нас хорошо? Вот как вы считаете? Трудящимся у нас хорошо? Я считаю, что неплохо. Считайте. Да. Считайте. Надеемся, это действительно хорошо. Благодарим. Добрый день. Информагентство «Ледокол». Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? Не знаю. Дельфийские игры, точно. Совсем запомнил. Но нет, мы немножко не об этом. Дельфийские игры просто наложились, это более современное. Вот э, 153 года назад. Что случилось в этот день? Не знаю. Родился Владимир Лич Ульянов-Ленин. Что вы о нем знаете? Нет, переснимать не будем. Мы как раз э, опрашиваем народ по-честному. Вот что вы знаете о Ленине? Ну, он очень много сделал для страны. Он вроде как политиком был. Ну, хорошо. А что конкретно он сделал? Как вы считаете? Ну... Не знаю. Ну, вы только что сказали, что много сделал. Хорошо, я предложу несколько деяний. Он полетел в космос. Он построил первое в мире советское государство рабочих крестьян. Он написал э, Господи Войну и мир Он написал э, материализм и империокритицизм Наверное построил Первое Советское Государство Ну и написал материализм и империокритицизм Тоже так-то Хорошо Молод, Молодцы Как вы считаете а Построение первого в мире Государства рабочих крестьян Это важно? Думаю, что да вы как считаете, сейчас права рабочих угнетаются или у трудящихся вот в целом, в том числе у ваших родителей, все хорошо и им ничего не грозит? Думаю, ничего не грозит. Ну, скорее, угнетаются. Хорошо. И как вы считаете, сейчас идеи Ленина о борьбе за права рабочих, за власть трудящихся во всем мире, они актуальны? Думаю, да, актуальны. Но при этом рабочим ничего не грозит. Да. Ладно, спасибо. Удачного дня.